Тум -тум. Приветствую всех любителей видеоигр, а мы будем продолжать с вами, Пони Ислан. Ну что, а, я тут в прошлый раз пробовал куда-то сбежать, но давайте посмотрим, что у нас тут по уровню. Я забыл как прыгать, И... О, что я сделал? Что это... Стоп, что это сейчас было? А, мне нужен портал, подожди сейчас, хорошо. Так, подождите. Мощь лазеров. А... Если я открою портал, подождите, если я открою портал, то плюс один, а, минус один, а, я понял, что я сейчас делаю. Нормально, нормально, и так долго, да, я смогу так вообще накапливать, сколько я могу так копить? Вообще, меня там должен был убить этот самый, как его левитация там забыл. Мне просто вот интересно, сколько я могу накопить? Время-то, конечно, идет. Ну, давайте хотя бы 20, наверное, да? А, 21 накопим. 21. И тогда мы сможем пройти ниже. Сейчас 21 накопится. Ага, отлично. Сейчас у нас сейчас еще единичку отберут. Вот. Ага. По-моему, не сильно что-то поменялось. Ну главное, что у нас хоть какая-то мощь есть. Это думаю, а Чунь у него выходит стрелять-то? Так, еще у него энергия отнимается. Это тоже заметил. А, а, а! Блять! Так ладно, окей, понятно. Сильно тратить все-таки не будем. Тихо, тихо стараться, главное, аккуратно, много не тратить, ага, ага, хорошо, так, вообще, хорошо иду. отлично, минус босс, вообще, такая еще музыка качающая, мне прямо на самом деле нравится, пока неплохо сделано, то есть даже прошли уровень, так, нам открыли следующий уровень, а поехали. А почему нет? А давайте. Так, нам нужно какую-то монетку заработать, чтобы уплыть дальше, насколько я помню. Так, лазер есть, хорошо. Ага. Так, ладно, подождите, я пока не понимаю, что надо здесь сделать. Так, подождите. Этот уровень весьма непрост. Сперва повысь свой уровень. Опыт можно получить здесь. А, все, поехали. <свист> так, ладно, давайте, попробуем. <свист> Не, ну мелких, ладно, мелких достаточно легко рубить, как бы, вот только босс немножко имеет, скажем так, небольшое значение мне помешать. Там да, ну, мышка, мышка, все чуть-чуть Быстренько. Я даже еще и под музыку и могу. Они нравятся прям качают. Даже сок не так, главное прыгнуть, а потом уже их распилить. Так, и что мне дадут сейчас? <зв Planet> так. А, получится получено очко опыта. Следующее, ага, следующее. Ага. Осталось 99 очков опыта. Много времени не займет. Такими-то темпами. Я понял. Так, подожди, подожди. Так опыт равно 0 а, так если сейчас портал открою так а, здесь портал а здесь заново так подожди-ка так подожди вот так вот так ну-ка отлично опыт должен быть больше 99и <смех> ну, мы можем накопить 200, да, там, как бы, чтобы быть более спокойными. Так, давай, еще чуть-чуть, еще 20 -очку. Ага, ага, еще 20 -очку. ага, ага, еще 20 -очку. 300 захотел, ну, вдруг пригодится. Ну, вдруг он, ну, да, прям такой, прям совсем такой, типа... Ага, все, так, теперь, если мы открываем портал, он проходит вне и, как бы, все. Минус 20, 99, уровень повыше. Отлично. Разблокировано. Почему? Почему ты не играешь в мою игру по моим правилам? Ну потому что, блядь, как ты хотел. Наслаждайся клеями. Спасибо. Читер. Так, хорошо. А как их использовать? Наверное, на пробел на какой-нибудь? А, нет. Ага, ага, ага. Ага, хорошо, хорошо. Это, короче, долго левитирование, допустим. Хватит, хватит, отлично. Красота, вот и изи. Так, пойдем дальше. О, карточка. Мы ее тоже заберем. Нифига себе. Так, сейчас здесь надо будет, наверное, левитировать и летать заодно. Все, крылья мои? Отлично. А они вообще ссылку не отнимают у меня, не? Мне просто нравится их уже использовать. Понят, крылья как бы все такое. А, вот самое время. Главное, не слишком рано нажать. Еще и лазер есть, блядь. Да я вообще машина. Я скоро стану такой машиной. Я могу летать и пилить. Так, наш босс не появился. А то у меня прям уже это айрана Ай, рано прыгнул. Ладно, нормально. Нормально все-таки прошел. Смотри, как это вообще прям. Прыжки ты выглядишь, конечно, эпичненько. Даже что-то небольшое замедление, что мне нравится. Ага, мне предлагают туда и туда а пойдем, а пойдем сюда Я не знаю, что здесь Пойдем Сначала сюда сходим Так Ну это прям все Это прям игра-игра Это прям вот прям та самая нужная игра В которую я должен был играть для него Так, левитация нужна О, Отлично, минус-босс Прям в самом начале выписываю Вообще, красота Это, наверное, все потому, что а нет, сопли. а это все потому что мощь лазера, да? надо была мощь лазера, на самом деле побольше сделать. Стреляй, отлично. И мощь подстановилась прекрасно. Вот такие мини босики И отлично. Так, подожди, подожди, не стреляй в меня. Вот так-то. Три босса, ты гоня. Так, ага, а теперь сюда. Так, сначала сюда вернемся. Мы здесь уже прошли. Теперь сюда пойдем. Ага, этот уровень для меня не открыт. Подождите, допустим. Вот я хочу сюда. А, могу начать. Ага, хорошо. Так что здесь. А, монетка. Монетка. А, все? Так просто. Допустим. Хорошо. Так, этот уровень я начать не могу. Ну, этот я прошел. А как взять монетку? Может быть, никак? Ладно, пойдем дальше пока что. А, вон, червоточник. А, червоточник. Так, подождите, подождите. Прем вар. Так, подожди. Прем минус один. Если открываю портал. Подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди, подожди. подожди. Так, э -э он идет... Ага. Так, подожди. Он идет вправо, потом... Где-то должен быть портал. Где-то должен быть портал. У нас есть так, он спускается вниз, попадает в портал. Перемещается сюда и никуда. Если он перемещается в портал... А, это минус-минус, это единственный плюс. Перемещается в портал, появляется здесь. Просто любопытно, что произойдет. Ага, ага, ага, ничего. Здесь как-то все сложновато. Ну, допустим. Плюс один. перемещение. А, меньше, ну, бля. Меньше. Тогда я дурак. Тогда я дурак. Он идет сюда. Идет сюда. Поворачивает направо. Потом поворачивает налево. А, а портал что-то? Подождите-ка. Ага. Ага. Ага. А, просто круговорот, да? Угу, угу, угу. Угу, угу, угу. Он идет в портал. А, является здесь идет налево. Сейчас, подожди, я что-то не помню. Вот он, это самое попадает в портал. А, это все, это круговорот. Угу, угу. Так, поехали. А! Захватить. Шокуадопрый, почему-то по привычке нажимаешь сразу две клавиши. Причем я, кстати, заметил, что когда я на них прыгаю, они, ну, типа, не тильтованные, назовем это так. То есть я об них удариться не могу. Но когда они уже начинают движение, тогда я могу об них удариться. Да, -то все понятно. Сейчас когда они сверху, например, Вот здесь. Но убить их заранее я могу. Что уже необычно. Так. Ага. Хорошо. Так. Ага, хорошо. Хорошо. То есть мышка мне сама подсказывает, куда мне идти. Что за круги? Нашел, увидел. Так, хорошо. Хорошо. Пустыня грехов. Блин, еще экран немножко в сторону. Мне... О, а что так близко? По-моему, я слишком близко. Сразу... Стреляй уже. Знаете, у него уже другие эти самые пули. <соспалкивает> Чи не задел меня. Я думал все, мне капец. А он меня еще чуть-чуть задел, да, но нет. А тут, наверное, тоже будет парочка босса, да? Ну, предположительно. Нет? Будет только парочка этих летающих персон. Не, ну так на самом деле не очень интересно. Я играю, ну, такой более однотипной. Прыгай, стрелять или Да проходи уровня. Блять, я забыл оценку. Ладно, сейчас Ну ладно. Я думаю, мы там так, в принципе, поймем, сколько, что, почему. Так, я прошел. Еще дальше. Ух ты, что нифига себе тут еще уровней Так. Хорошо. Отлично. Так. Теперь полет. Отлично. Фу, чуть сам себя не пригробил, капец. Я ищу таймер во время того, как играю. Вообще красота. Так, вот я и прошел. А, пещера, правда. Хорошо. Ты успешно потрудился, чтобы. Да, подожди, подожди, подожди. Ты успешно потрудился, чтобы найти меня смертный. Веди назад, чтобы выйти отсюда, или же я могу показать тебе ви... видение. Да, а... надо так и написать на видение. Виде. Веди... Видение. Проблеск. Ой, а что-то красиво. А... кем я был, когда я умер? Кто меня убил? Один из вопросов. Лучше, кто меня убил? Меня убил. Так, его звали Альхинди, он сражался за свой город. Ки а когда я умер? Довольно. Ведите назад, чтобы выйти. А, то есть все, да? Как бы... Довольно. Ну ладно. Я думал, с меня хватит. А теперь давай еще раз зайдем. Ну, может быть, может сломать. Когда я умер? Ладно, все, я понял. Надо. Хорошо. Так, а что у нас здесь? А, три дворца. А, мышка. Все забываю, что у меня мышка. Стреляй, стреляй, стреляй, стреляй, гопна. Ладно, хорошо. Блин, у меня все-таки... Давай-давай-давай, черночка стреляй. Красавчик. Ты умрешь сегодня, нет? Отлично. Я то... Мне, мне надо смущать эти минуты, они слишком долго умирают. Да, приятно. Давай, стреляй. Стреляй ты сказал. Молодец. Еще раз. Ага, хорошо. Ну, теперь ты умрешь. Отлично. Изи. Честно, изи. Не знаю, мне ключка с Марио прыгает. далеко. Ну и высоко. Ты отлично справляешься. Ага. Теперь мне нужно время, чтобы приготовить больше контента. Почему бы тебе не отдохнуть? Я настаиваю. Хотите ли вы выйти из игры? Нет. Нет. Понятно. А что, блядь? Стоп. Так. А... Пока что так сделаю, ну-ка. Угу. Угу, угу, угу. Ага. Ага, ага. А, а, а, а, а, я неправильно кое-что делал, подождите. Если, а, если вниз, то все, то проигрыш. Вот так, подожди, вот так, и вот так, ну-ка. Угу, угу, угу, угу, А, что делают? Так, я, судя по всему, возвращаюсь на круги своя. Так, подождите. Что мне нужно сделать? Поза x меньше нуля. Поза x, вот она. Если я это сделаю вот так, допустим, мне просто даже интересно. А, я же могу этот, эти порталы двигать куда я хочу, точно. Так, поза y больше... Больше нуля. Угу. угу. угу. Да подожди. Подожди. Так Ага, ага Так, поза Y Больше нуля Но если сейчас она опустится Подождите, ладно, подождите Блять Вот здесь поза Y Минус ноль, а вот здесь Если я это сделаю вот так Ага, а, -а Все, все, все, я профукал, блять Проебал вспышку, ладно все не получилось Так, здесь он опускается ниже И тогда уже проходит до конца Хорошо, сначала сначала, Что мы делаем? Мы сначала открываем портал Вот Вот куда Открываем портал у мне нужно Y Сделать больше нуля Так, подождите Ну, чтобы сделать Y больше нуля а, это сразу же сломать. Он должен, он должен точно телепортироваться. Допустим, сюда. Допустим, сюда. Угу. Так, если он телепортируется сюда, ага, потом делает круг. Так, подожди. А, вернись. Так, жди. Теперь ты сюда, ты сюда. А, на эмульсион... А, ты сюда, ты сюда, ты сюда. Так. Подождите-ка. Нужно, чтобы он прошел мимо. Мимо. Х3, и у минус 3. Но появился здесь. Потом он пойдет сюда. Так, хорошо. Ага, ага, все останавливаем. Потом обратно открываем портал. Чтобы не спеша, открываем его сюда. Все, он появляется. Еще разочек, ага Так, потом опять этот портал открывается Этот портал сюда, этот сюда, этот сюда Ага, так опять портал, портал Хорошо, хорошо, идем дальше Ага, так, нет, пока ты падаешь Дальше, опять эти два портала открываются Это вот так Ага так, один проход уже открыт. Вот это следующий. Потом он падает вниз. Опять портал. Тихо, рано еще вниз-вниз идти. Вниз, портал вниз. Ага. Отлично. Потом я открываю опять портал. Все, пройдено. Изи. ого а что это мне сразу продолжение открылось? А, это на лодку. Подождите. А если я хочу... Нет, ладно, ладно, ладно, ладно. Раз... Я так и не понял, как достать тот билетик. Как бы... Мне же нужно как-то его достать, правильно? Правильно? Как бы... А, я так не могу двигаться, да? Вот так... А, и так не могу. Зато так могу. Отлично. Блин, это делать круг? Ладно, блядь, почему я не могу просто пролететь, типа, камон. Ладно, похер. Не, по -по поехали, мне как-то лень это самое. Где тут подъем? А, сюда, сюда. Сюда. Сюда. Сюда. Сюда. Сюда. На корабль. А, или стоп. А, я же велел тебе отдохнуть. Мне нужно время. И еще не готов. Битвин способ. Позволь мне добавить немного кода. Все, все, все. Упс, опечатка. Потерпи. Ага, все понятно, не даст, да? О! О, снеговик тот самый. Больше чего? А, больше создать. Угу, угу. Угу. Что за функции? Создать больше. Так, пони такие полные. Милые Надежда. А, пони такие милые. Хорошо. Так, сливочка муж темно. Что такое друг? Нужно больше, дружнее. А, то есть я могу в принципе вообще бегать где я хочу, только сейчас это понял. Блять, опять эти головоломки, да сколько же их можно-то? Данные больше 99 -ти. Открою здесь портал а, Подождите, он опустится Кто пойдет в портал А, ну есть одно решение Ага, ага Так, так Он должен, он должен вправо бежать Отлично Так, хорошо Так а, О, привет Так, лучше графика. Или счастливее. Так, ладно. Я не принимаю тебя. Что... Не Не-не-не. Ух ты ж, бля. Подожди. Данные плюс 25, минус 25, плюс 25. Вниз не сработает. Портал сначала сюда и сюда. Портал. Ага. Ага. Ну бедные пока раз тут хорошо. А сколько надо бед данных? Ага. А данные уже есть. А бед данные вот надо. Подожди. Подожди, а как мне сделать? А, я понял. А тут вправо нету, да? У меня вправо нету. Я уже данные выполнил. <с> так, подожди, подожди. Теперь мне нужно как-то. А, угу, угу. Портал сюда, портал сюда. А, но ну эти данные вообще бесполезны для меня. А, ну мне надо влево. А вот влево есть. Хорошо, хорошо. Так, так. Ага, ага, а. Так, отлично. Еще одна проблема решена. А сколько надо? Надо больше ста. Ага, хорошо. Угу, угу, угу. Угу, угу. Тихо. я помню что намного больше копить нет смысла так так как последний поворот а ну да все нормально а тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо так, теперь я хотя бы могу двигаться, куда хочу. Дерево какое-то. Еще один этот. Какое-то болото. Я могу двигаться. А, не могу, только кликами. Что-то ни подсказки никакой нет, ничего. Не понял. Так, пещера какая-то. Но здесь все тормашками. Хорошо, это я уже понял. Так, а мне куда вообще? Ну, пойдем наверх. Я просто думал, что у куда-то сюда, здесь как бы этот череп, все такое. Но здесь вот что-то цветное уже появилось. А я на море могу пойти? вообще пофиг. Надо было, кстати, монетку потратить, но я профукал спешку. Так, ладно, пойдем просто наверх. А все, там конец карты, я понял. А подсказка будет, какая-нибудь? О, что это такое? Ничего. Тоже не могу. А, Во пришел отлично, добиты с боссом, да? Понятно. Вот и здесь последний уровень в режиме приключений. Но угу. я хотел добавить немного мрака. Но раз уж ты здесь, можем приступать. Хорошо. Финальный пост Конечно же я. Проиграешь, твоя душа станет моей. А... Все готово. С этим порталом ты попадешь к нему. А что я сейчас сделал? А можно я вот так просто удалю и все. Как предсказуемо. Еба. Еба. Ихрена себе. Тихо, тихо, тихо. О, хорошо, что я подпрыгнул. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я же подпрыгнул! Блять! Ладно, я просто не успел увидеть что Так, а много ему дома то надо на месте Ага, минус глаз, все хорошо. Хорошо. Так, чуть-чуть под, под будем немножко иногда придерживать, когда он харкается. Чтобы это самое. Ага. Ой. Ага, теперь еще на голове так Так, а он же все плеваться не будет, что ли, еще? Ага, меня хотел ударить рукой, но я его победил раньше. Хорошо. Так, так. А, мою мышку спить. Нет! Тебя ведут по ложному пути. Разве ты не понимаешь? разрушив все файлы ты больше не сможешь сыграть в пони исланд но я как бы и не хотел но разрушив этот файл мы продвинем сюжет вперед а, о чем ты говоришь готовься ух ни хрена а все то есть он у него сам лазер да нагружение компьютера основной файл удален ага. глупец глупец глупец сладких снов так хорошо меня вырубили на этом вообще прекрасно прекрасное время закончить серию прям самое то самое нужное прям прям то о чем я думал ух ты ни хрена себе я перед торговым автоматом типа я почему так смазано маска какая-то глядь что за 3d мир Не, не, не, не, не. Все, все, все, все, все. Привет, да, да, да. блять. Добро пожаловать в пони Исланд. Да. Ты будешь играть за красивого пони, который резвится и прыгает через ворота. Но хватит разговоров. Давай пош... пошалим. Блять, он, кстати, красивый. Ты приближаешься к воротам. Блять, это, красивый, блять. Так, все, все, все, все. Бля, нажми левую кнопку мыши, чтобы прыгать. А мне лень. Так, все, ладно. Спасибо за просмотр. Друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Предлагайте игры для обзоров Обязательно. Спасибо ребятушки. Всем пока.